Ну вот, мужики, в мастерскую пришел, вот она стойка одна, не то даже до половины не досверлено. Вот это отверстие на 22, это с амортизаторов, штоки поразбирал, И она как раз 22 размера. Это швеллер 12, труба 100 на 100. Вот он как раз сюда хорошо залазит, их будет два штуки держать вот эту вот этот дутавр, это будет верхняя часть вот так стану вот. верхняя часть она будет у меня э, вариться к швеллеру и сначала планировал приквитить его вверху просто прикрутить не захотела его вваривать к трубе захотелось мне его что-то сделать разборным А потом прикинул что можно его еще сделать чтобы он по высоте тоже регулировался, куда будет упираться Донкрад. Высота здесь метр, сейчас отрезанная, не помню, 85 труба. Вместе с уголком и колесами будет ровно 2 метра. То есть низ колес и верх трубы 2 метра. Вот такой будет пресс. Это площадка, столик рабочая, часть, куда будут уложиться детали. Вот. А я говорил, не говорил До тавра у меня 180 оказывается вот. Это в него будет упираться Донкрат Так, столик Где будет располагаться Понятное дело Все эти моменты взял пока на шпильки Потому что я не знаю Как оно все станет Потом высчитаю, вымеряю вот, Когда уже все будет готово И шпильки достану Они на 16 просверлены Вставлю шестнадцатую арматуру и с этой стороны вот так повариваю и навеки вечно. А может оставлю на шпильках, не знаю. Сюда трубки просто поодеваю или просто через трубки скручу. Или возьму болты длинные, если найду хорошие длинные болты, мне нужно 15 сантиметров болты, хотя бы такие, чтобы 10.9 были крепкие, да? то возможно их поставлю, но я что-то их не встречал. Все такое жидкое. А где взять, не знаю. Вот здесь 9 сантиметров, 10 сантиметров, то есть размер трубы. И вот тут 9 сантиметров. И по итогу, сколько получается, 28 сантиметров вот эта площадка. Ну, мне так захотелось. Швеллера я использовать не хочу. Есть у меня швеллер... 140, -й. внизу лежит 160, -й. 120 -й есть, но они как ходовые, я их вообще трогать просто так не хочу, они у меня вот на те вещи запланированные, там лежат швеллера 240, -й. ну я думаю уголка, уголка вот этого мужики хватит, вот здесь он выглядит вот таким вот образом, Здесь 9 сантиметров, вот здесь 14 сантиметров, или 140 миллиметров. Вот. Здесь будет становиться он на штыри. Ну, при необходимости его можно будет перевернуть вот этими полками вниз и что-то давить вот на узкой части. Да? А, толщина. Толщина 10 миллиметров. Что здесь, что здесь. Он абсолютно вот такой вот толстый и тяжелый получается. я думаю не согнет вот как то так труба 5 миллиметров толщиной но сверлить без станка конечно это же скач вот они сверла Вот такая дрель мужики киловатт 50.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 Поработала довольно-таки э, неплохо, будем так говорить. Сверлил сначала 20-й. Из обиения высверливало э, 21 Вот. 21 да вот Эти пальцы, они не влазили. Я потом брал э, коронку на 22 Она так становилась чудесненько. Прямо краюшками цеплялась и Добивала уже до 22. Вообще замечательно. Вот. И вот эти пальцы вообще в притирочку становились четко просто. Четко. Если сразу ей сверлить, то они болтанка у них идет. Ну Делаю на 3, то есть на ширину двутавра. Просверлил на 3, но можно будет фиксировать и на 1 в любом месте, да, или на 2, при желании на 3, вот, ну, это как пойдет, как пойдет, в эти же отверстия будут вставляться пальцы, которые будут опираться полком, вот это, ее на комфортную, удобную вышину поставил, здесь приопустил, донкрат под руку подвел, все, почему я делаю такой, а, сейчас расскажу, по сверлам же, по этим коронкам.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 Все-таки же давай же пробовать. Но уже этой коронкой достал сверло. Здесь все зафиксировано, мужики. Все стоит четко, не болтается. И оно вот как направляющая на трубу дает. да? Жах, все. 400 рублей плюсом. Вот, считайте. 400, 370, 370. 16 еще держится пока 16 -е. это я вот там сверлил 16 -м. это не китайские сверла точнее брал не из китая хотя может быть и китайский покупал в местном магазине китайские вот они они выглядят вот так вот нет проточек для выхода стружки как вот здесь вот, вот здесь вот есть проточки и как-то меньше забиваются они вот. вот китайская стоит сверло нет проточек это на 22 ну и осталось у меня новенькое сверло на 22 которая еще пока целая просверлил я им одно отверстие и думаю это не дело это мужики не дело во-первых дрель тоже надо как-то ровно держать. Руками ее очень трудно держать, да? Плюс, когда она еще работает и бьет патрон. Вот. И зубы, они, соответственно, неравномерно все это дело прижимаются и где-то чуть раньше вылез зубик и, ну, из тела, да? И его клац обламывают. Вот такие вот, мужики, дела. То есть, пока еще силы были давить ровненько, все это хорошо, когда уже начал уставать. Все. Начали, начались перекосы, начал, началось все ломаться. Так. В общем, нужен сверлильный станок. Сверлильный станок, мужики, я вчера заказал. Занял денег по чесноку, скажу. Спасибо Паше московскому, потому что потратился я, конечно, в этом месяце в начале сделал страховку на машину 8 200, заказал себе новый гайковерт помощнее, потому что старый уже на ладом дышит, а без него как без рук. Так еще учат домашних вещей, которые просто деньги кончились резко, а сделать надо. Ну, Паша молодец, откликнулся, чуть занял, но ну, верну, конечно, обязательно. Вот. Заказал себе станок сверлильный, не советский, конечно же, не чугунный, не супер качественный. Вот. Придет, покажу, что за станок. Зачем такой большой делаю, да? Зачем такой мощный? Зачем такой этот... Ну, делаю с того, что есть. Но ну, есть у меня уголки 50 на 50, но они ж не пойдут. Швеллера я использовать не хочу. Трубы, ну, 60 на 60, толщина стенки 2 миллиметра. Тоже настойки как бы не очень, да? А эти у меня как бы есть. Запаса прочности здесь достаточно, я думаю. И почему такой большой? Я хочу еще раз прессовывать вот эти вот... Шайбы снимать. Не просто их распиливать, а снимать. Потому что вот подшипники, у меня уже на штук штуку 5 или 6 полосей с вот такими подшипниками. Вот разрезать, ну можно, конечно, разрезать все это дело, да? Но хотелось бы их снимать, потому что, ну, такие вещи очень могут даже и пригодиться. Очень даже могут пригодиться. Вот, как-то так. Поэтому, чтобы у меня влазило, сюда наш под поставить еще. Вот самым флянец, вот сюда он не проходит, он чуть пошире. Поэтому под него надо ставить буду трубу такую поширше, чтобы он туда проваливался как опора. А потом уже плиты под шайбу. Ну там технология у меня своя уже выработалась в голове, осталось только попробовать. <с lifespan> вот как-то так, как-то так. Данкрат покрасил только что краской. Вот такой вот, мужики, данкратик замечательный. С чем сравнить, да я не знаю. Давайте вот шуруповерт поставлю. Перчатку рядом положу. Вот. вот такого синего цвета будет. Кисточкой просто покрасил, сейчас отнесу. Завтра он уже будет сухой. Как-то так. В общем, буду сейчас, не знаю, что. Принесу сейчас уголки, наверное, вот там размечу. Попросверливаю, сделаю стойки для колес. Эти планки для колес. Возможно, нет, это пока не буду делать поперечные. Потому что нужно сначала приварить дутавр, замерить ширину, сколько там получится. И такой же ширины здесь выставить или сейчас откладываю это все дело в сторону, загоняю трахторишку и втыкаю туда магнитофон. Вот. сверлилочка нужна, мужики, потому что вот в навеске, вот я сейчас даже посчитаю, сколько здесь отверстий просверлено просто руками. Секундочку. Ну вот сейчас стоял на паузу, пересчитал, мужики, вот здесь вот 88 отверстий, да, вроде ничего не забыл, просверлено дрелью, вот той, которую я показывал, большой, вот эти на планке на 16, на нижних рычагах на 12, здесь тоже на 12, ну и там мелочевка. вот он на 14, по-моему, вот, такие вот дела. Все, наверное, так и сделаю. Дождь идет. Уберу сейчас здесь. Поставлю майфун. И может порядок наведу там. Как-то так. Так что, на этом, пожалуй, все. Ждем сверлилку. И продолжим.